добрый день с вами я богат и сегодня ребята я с вами на своем любимом канале реальный трафик из социальных сетей почему я на своем канале почему делаю этот замечательный обзор я хочу вас всех поблагодарить всех кто смотрит мой канал всех кто помог мне добиться первого миллиона просмотров сегодня у меня на канале Миллион просмотров. То есть я проснулся. Я открыл свой YouTube канал. И у меня с вами миллион и восемь тысяч просмотров. Восемь тысяч просмотров. Давайте посмотрим, что же дало нам такие просмотры, и какие видеоролики а, помогли нам. А, давайте посмотрим лидеры просмотров. так смотрим что у нас тут грузится грузится это коротко обо мне 17 тысяч просмотров здесь вы можете узнать кто я такой чем я занимаюсь о чем мои мои видео и вот список и перечень роликов которые вывели меня на миллионный просмотр программки, которые я дарю бесплатно за подписку на канал, то есть подписчики добавляются. Приглашаю людей в свой замечательный город, Батуми, и на этом можно зарабатывать, то есть на этом канале, на моем канале вы найдете абсолютно все интересное, что способствует хоть малейшему, но заработку через вот эту вот коробку, в которую вы сейчас смотрите, откуда получаете звук, да, и денежки вы получаете в карман через кредитные карты, через электронные системы платежей. Так что еще раз разрешите мне вас поздравить. Разрешите мне поздравить и отметить этот замечательный день, когда на моем канале появилось миллион просмотров. Ну что ж, всего доброго. Смотрите мой канал, смотрите ролики, смотрите замечательные видео. Я стараюсь для вас. Делаю их качественнее, делаю лучше. Ну что ж, всего доброго. С вами я, Богат. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Большое вам спасибо. Всех земных благ. С вами я, Богат.